Эй, hey, чувак, что делаешь? Кайс! Oh, ну да, ну да. Они какие-то там долбанные полубоги. А я обычная приемная дочь. Да я вас сейчас. Тоня! Oh, прости, зайка. Будь потише, пожалуйста. Да, прости, пожалуйста. Ульяна! Ульяна, убери его от меня! Даня, нет! Нет! На, пососи подушку! Блять! Блядь! Что это было? Это тебя дверью прихуячило? О, так вот, ты где? Обычно ты на улице пропадаешь. И тебе привет, Оскар. Чего хотел? Мне-то вот ничего, а вот... Ульяне помогать не буду. У тебя понос, что ли? Эй, hey, ребят, вы не видели Ульяну? Да иди уже отсюда, стоишь как истукан. Оскар, в следующий раз закрывай дверь. Да ну, господи, я уже все ноги себе натерла. Где мы вообще? Да хуй знает. Залупи какой-то. Мне вот что интересно. Как питается Фостер? У него же пасть постоянно открыта. Я бы не советовал трогать его пасть. На вокзале он сошрал пару голубей и запил это делом пивом. А потом его вырвало в туалете перьями. И кстати, именно поэтому нам пришлось бежать за поездом целых 40 минут. Давай, Фостер, из-за тебя мы опоздали на поезд! Эй, hey, Шира! Hey, hey. А ты знал, что ты выглядишь как Салли из игры Салли Фейс? Вау, как интересно. Мире, Непонятно. Ну пока, не пожалуйста, выйти домой. Хьюра, ты чокнулся. Я прошу вас, прошу А, это разве так по... А, ну что то похоже... А, ну или... Что это? Ну лошадь, лев, единорог... Кто это? Ага, ну типа понятно, но... Непонятно. не О! Вот такого я не ожидала. О, может. А вот такого я. Ну нафиг.